Всем привет! Привет-привет! Присоединяйтесь к нашей тренировке! Всем привет! Привет-привет! Давайте подождем, когда к нам все присоединятся! Привет! Как ваши дела? Как ваши тренировки? Привет! Меня зовут Софья, привет, привет, я очень рада, скучаю по всем, хочу быстрее тренироваться, присоединяйтесь, привет. Мы проводим для вас тренировки. Спасибо, что присоединяетесь и тренируетесь в нашем спортивном онлайн адекатлон Россия» зале. А в течение дня мы проводим достаточно много тренировок, для того, чтобы вам не дать заскучать, для того, чтобы вы оставались в форме. Привет, привет! Я надеюсь, что вы улучшили свои кондиции, фитнес-кондиции, да, кто-то силу, кто-то гибкость, потому что сейчас тренировки вообще каждый день, даже не через день, да? Привет-привет. Меня зовут Софья, я работаю в Декатлон. Кроме того, я работаю персональным тренером довольно продолжительное время, и, наверное, мы будем уже начинать. Вы готовы? Так, я отключу комментарии на время тренировки, да? Мы встаем. Так, и тянемся. Потянули сверх вверх, потянули живот, потянули. Максимально макушкой, сильные ноги. И рулеткой опускаемся вниз, да, подготавливаем наш позвоночник. Опускаемся вниз, шея расслаблена. И опять поднимаемся вверх, подкручивая копчик. Да, я сейчас боком покажу еще раз. Вытягиваемся вверх, сильный пресс, не прогибаем поясницу и уходим вниз рулеточкой, подбирая, подбирая живот максимально к пояснице. Нейтральное положение, опустили шею, не загружена внизу, держим. И медленно раскручиваемся, стараемся почувствовать каждый позвонок. Подбираем копчик под себя, не проваливаем поясницу вперед. Раскрываем грудную клетку, макушкой вверх. И еще раз вниз опускаемся, ниже, ниже. Подкручиваем копчик, максимально крепкий пресс. Шея в нейтральном положении, опустились вниз и опять раскручиваемся вверх, подбираем копчик под себя, раскрываем грудную клетку, не заваливая поясницу вперед, почувствовали, как грудная клетка раскрылась макушкой вверх, хорошо, и уходим вниз, шея нейтральное положение, потянулись, остались внизу, шея не загружена, и держим внизу 3 секунды, 2, один Поднимаемся, раскручиваемся. Угу. И начинаем наш поклон солнцу, как всегда. Делаем вдох, опускаемся вниз, выдох. Прогиб вперед, вдох. Отшагиваем правой, отшагиваем левой, планка. Четуранга. Собака мордой вверх. Раскрыли грудную клетку. И опускаемся собака мордой вниз. Пять циклов дыхания. Убираем уши от плечей. Дышим. Два. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Пяточки стремятся куда? вниз, шаг правой, шаг левой, опустились вниз, прогиб, поднимаемся вверх, вдох, самосхитим, еще раз, вдох, опустились вниз, выдох, прогиб вперед, вдох, отшагиваем правой, отшагиваем левой, планка, четуранга, Прокат вперед. Открываем грудную клетку. И собака мордой вниз. Пятки. Толкаем копчик вверх. Дышим два. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще два. Цикла дыхания. И отшагиваем правой. Отшагиваем левой, опускаемся вниз, прогиб, еще раз вниз и вверх, вдох, выдох, прогиб вперед, вдох. Отшагиваем правой, отшагиваем левой, четуранга, прокат вперед, и собака мордой вниз. Хорошо. Правая нога назад. Шагаем вперед. Остались. Держим. Держим. Терри. Держим. Два. Разворачиваем нашу ногу левую. В 45 градусов поднимаемся вверх. Удерживаем три цикла дыхания. Два. Таз закрыт. Стремимся вперед. Два, один. Опускаемся вниз. Планка четверонга. Прокатываем. Собака мордой вверх. Собака мордой вниз. Левая нога. Мах назад. Шаг вперед. Остались. Держим три. Разворачиваем 45 градусов. Правую ногу. И вверх держим. Держим три цикла дыхания. Два. Один. Следим, чтобы колено было над пяточкой. Было колено. Держим. Опускаемся вниз. Планка. Четуранга. Прокатываем собака. Опускаемся назад. Еще раз мах правой ногой, шаг вперед, разворачиваем левой 45, раскрываемся, держим 3, держим 2. Один раз вернулись, раскрыли таз, удерживаем 4, удерживаем 3, держим 2. Один. Раскрываем руки вперед. Ниже. Потянулись максимально в диагональ. Три. Два. Один. Раз. Вернулись на мысок. Держим. У нас поза бегуна. Толкаем руки вверх. Держим. Четыре. Держим три. Держим два. Один. Опустились вниз. Отшагиваем назад. Собака мордой вверх. Собака мордой вниз. И отмахиваем левая назад. Шаг вперед между ладонями. Разворачиваем правую в 45. Таз закрыт. Держим Три. У нас колено над пяточкой. Два. Один. Раскрываем. И А Два. Держим. Три цикла дыхания. Не разгибаем колено, сустав левой ноги. И потянулись в диагональ. Удлиняем корпус. Не раскрываем колено, сустав левой ноги. Потянулись. Больше три. Два. Один. Разворачиваем правую ногу. Поза бегун. Держим. Еще два цикла дыхания. Опускаемся вниз. Планка. Четыре Собака мордой вверх. Собака мордой вниз. Остаемся в собаке. Делаем, переминаемся. С пятки на носочек. С пятки на носочек. Молодцы. Еще работаем. Удлиняем нашу спину, убираем уши от плечей, оставляем пятки и пришагиваем к нашим рукам. Медленно, аккуратно поднимаемся вверх, вдох, опускаемся вниз, выдох, прогиб вперед, вдох. Отшагиваем правой, отшагиваем левой. Планка, четуранга, собака мордой вверх, собака мордой вниз. Правая нога вверх. Накатываем вперед колено, колбу, раз, вдох. И назад, выдох. Еще вдох. И выдох. Еще вдох. И выдох. Подшагиваем между ладоней. остаемся, Удерживаем. Опускаем колено. И толкаем таз вперед. Я надеюсь, у вас все получается. Мы хорошо разогрелись. Вперед. Толкаем таз. Опустили. Стопу удерживаем, держим четыре, толкаем таз вперед, толкаем, удерживаем три, поднимаем руки на бедро. Наша правая рука вверх, раскрываем ее, заводим за спину, левая за правое колено. Держим четыре. Толкаем таз вперед. Толкаем, да, растягиваемся. Угол в коленном суставе стараемся держать 90 градусов. Удерживаем четыре. Удерживаем три. Удерживаем два. Один. Опускаемся вниз. Держим Держим 4. Держим 3. Держим 2. Один. Руки вперед. Выходим на пятку. Значит, угол в коленном суставе может остаться. Но стопа должна быть перпендикулярно коврику. Да, растягиваемся. Руки можно чаше сделать. И остаемся на три цикла дыхания. Спина прямая. И переходим опять вперед. Ладони у нас рядом со стопой. Опускаемся вниз, толкаем таз, толкаем удерживаем 4 удерживаем три, удерживаем два, один. Молодцы. Исходное положение. Отрываем колено. У нас получился выпад. Сильный пресс. Пружиним восемь. Дотягиваем левое колено семь, шесть, пять, четыре, три два один держим, держим. Если ладушки не ставятся, то можно на пальчиках. Да? Если все хорошо, можно перейти на ладони. и опускаемся на предплечье, удлиняемся макушкой, дотягиваем левое колено. Если не получается, можно остаться в выпаде, Делаем хороший выдох, стараемся расслабиться и дотянуть левое колено. Хорошо. Поднимаемся вверх, ладошки, опускаем колено. Наша правая рука ищет наш подъем левой ноги и мы толкаем опять таз вперед. И растягивается у нас что? Квадрицепс бедра. О как. Угу, тянемся. Тянемся. Держим четыре. Держим три. Держим два. Один. Молодцы! Хорошо, опять остаемся, стопу положили, толкаем таз вперед, опять делаем перекат, стопа у нас перпендикулярно коврику, руки можно сделать чашей и опускаемся вниз на пятку, не садимся левой ноги, таз на весу и опускаемся вниз, дышим. Если не дотягивается правое колено, ничего страшного, стопа на себя. Можно взять, усилить, взять за подушечки под пальчиками и потянуть еще на себя. Угу. Тянемся, держим три, держим два, один, молодцы. Исходное положение, выходим в выпад, отшагиваем ногой и опускаемся опять в планка, четуранга, перекат. Собака мордой вверх, собака мордой вниз и мы левую ногу толкаем вверх. Делаем накат вперед. Колено, колбу. Вдох. Назад. Выдох. Вдох. Выдох. Еще вдох. Еще выдох. Плечо должно уходить вперед. Чуть-чуть да? больше дальше ладоней. Отшагиваем вперед. И опускаем колено и стопа. Опускаемся вниз. Угол в коленном суставе 90 градусов. Таз закрыт, не разворачиваемся. И удерживаем 4 счета. Мягкое дыхание, стараемся расслабиться. Делаем вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще два цикла дыхания. И переносим центр тяжести на правую ногу. Левая нога впереди, стопа перпендикулярно. Руки можно сделать, ладошечки и пальчики чаши. Спина прямая, удлиняем мышцами поясницы, толкаем. Живот и нижние ребра на бедро. Левое колено может быть не дотянуто. Ничего страшного. Стопа максимально на себя. Держим 4. Дышим. Три. Дышим 2. Один. И можно опуститься вниз. Постараться расслабиться. И поднимаемся опять, уходим вперед. Уходим вперед. И отрываем колено. У нас получается выпад. Дотягиваем правое колено, спина прямая. И работаем, растягиваемся и расслабляемся. Обязательно концентрируемся на дыхании. Работаем восемь на выдохе, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Остаемся. Я надеюсь, у вас все получается. И переходим на предплечье. Держим 4. Держим 3. Держим 2. 1. Еще 4. Через не могу. 3. 2. 1. Поднимаемся. И опять переходим в наш выпад. Утлиняемся макушкой. Можно чуть-чуть сделать перекат, такой, как будто вы на пяточку стремитесь правой ногой. Угу. Колено дотягиваем. Опускаем колено, стопа и держим еще. Держим три. Держим два. Один. Руки на левое бедро. Толкаем таз вперед. Правая рука вверх, левая рука вверх. Левая рука уходит за спину. Остаемся на пояснице. Правая за колено. У нас идет скручивание. Дышим. Держим четыре. Держим три. Держим два. Один раскручиваемся и опускаемся вниз. Ладошки поставили. Толкаем таз вперед. Наша левая рука уходит вверх через вверх. И находим подъем к правой ноги. И у нас идет растяжка квадрицепса правой ноги уже. Толкаем таз вперед. Работаем скручивание. Можно посмотреть в потолок. И плечо левое толкаем вверх. Держим четыре. Толкаем таз вперед. Держим три. Держим два. Один. Раскручиваемся. Поставили ладонь. И переходим назад. Не садимся. Перекат. Наша левая нога опять идет стопа перпендикулярно коврику. Не садимся на пяточку, не надо. Корпус на весу держим. И можно опуститься вниз, удлиняя мышцами поясницы, себя вперед. Толкаем. Нижние ребра касаются бедра. Удерживаем. Макушкой тянемся вперед. И делаем выдох. Делаем выдох. Три. Два. Один. Хорошо. Переходим в выпад. Выпад. И отходим. Отходим назад. У нас получилась планка ранга собака мордой вверх, собака мордой вниз. И остаемся, переминаемся. Держим три, держим два, держим один, дышим, дышим. У нас с вами пять циклов дыхания. Хорошо сгибаем колени и прыжком. Доходим до наших рук. Опускаемся вниз. Посмотрели вперед. Опустились вниз. Поднимаемся вверх. Садимся вот кота. С поза стула. Подбираем, подбираем хвост под себя. Садимся назад. Не проваливаем поясницу. Хорошо. Опускаемся вниз, вдох. Посмотрели вперед прогиб. И отшагиваем правой ногой, а левой у нас получается планочка. Мы остаемся с вами в планке и работаем по 4 отжимания. Если тяжело в планке, можно поставить колени. Что значит по 4 отжимания? Локти вдоль корпуса. Спина фиксирована. Работаем назад всего четыре раза. И четыре раза в сторону. Да. Вот такое испытание. Еще два. Еще три. Еще четыре. Спинку держим. И чуть шире руки. И отжимаемся. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо, уходим на пяточки. Такое небольшое испытание у нас было. Садимся максимально. Толкаем руки вперед. Опустили лоб. И растягиваем наши плечи. Вперед, вперед тянемся. Тянемся вперед, растягиваем плечи. Сейчас мы уводим правую руку в сторону и левая рука идет сверху. Мы удлиняем наш корпус. Небольшое подкручивание у нас вправо. Стараемся почувствовать мышцы корпуса. И возвращаемся в исходное положение. Широкие сейчас. Удлиняемся. И все то же самое влево. И растягиваемся. Мы должны почувствовать, как тянется у нас корпус. Угу. Молодцы. Уходим опять планка. Мы переходим с вами в четурангу. Собака мордой вверх. Собака мордой вниз. Опускаемся вниз. Колени. Грудь. Подбородок. И у нас кобра с вами. У нас с вами кобра. Толкаем лопатки. Вверх. Макушечка вверх. Мы должны хорошо спинку свою почувствовать, да? И ставим на сфинкс, такой красивый. Значит, раскрываем грудную клетку, разворачиваем плечи и удлиняемся вверх макушкой. Раскрыли грудную клетку, раскрыли плечи. Держим. У нас предплечья идут в параллель. Мы не заваливаемся вниз. Мы тянемся максимально вверх. Тянемся. Да. И дышим. Мы должны почувствовать напряжение нашего корпуса, плечи. Хорошо. Исходное положение. И наша левая нога сгибается. Берем Соответственно, и ловим ее нашей правой рукой, и стараемся толкнуть, растянуть опять под с бедра. При этом стараемся не отрывать поясницу, таз, таз фиксирован, он направлен только вперед, не закручиваемся. Угу. Еще растягиваемся и открываем возвращаемся в исходное положение потянулись вверх и все то же самое с правой ноги захватываем наш парил локоть у нас сверху угу. есть особые продвинутые могут подняться вверх Если очень тяжело, мы можем остаться внизу, растягивая. Да, хорошо тянется. Угу. И возвращаемся в исходное положение. Толкаем корпус вверх. Раскрываем грудную клетку. Угу. И переходим собака собаку вниз. Держим три цикла дыхания, держим два, один, хорошо, сгибаем колени, можно под прыжком прийти к нашим рукам, можно подойти просто. Угу. И раскручиваемся вверх. Потянулись вверх, делаем вдох и опускаемся вниз. Остаемся внизу. Наши ладони уходят под наши стопы. Шея в нейтральное положение. Дотянутые колени. Опускаемся вниз. Удерживаем 4. Удерживаем три. Удерживаем два. Один. Хорошо. Исходное положение ладони поставить. Сгибаем колени, округляем нашу спину, поднимаемся вверх. Угу. Сейчас у нас сет Югоский можно а носки идут под 45 градусов, опускаемся вниз и у нас раскрытие тазобедренного сустава идет. Мы макушечкой направляем себе вверх, не отклячиваем пятую точку и наши локти толкают колени в стороны. Что если не тянется, значит пробуем выпрямиться. Вы можете завалены вперед, поэтому не тянется. Может неудобное положение надо на ширине коврика выдвинуть больше в сторону. Тогда будет тянуться. И толкаем опять локтями колени в сторону. Угу. Макушкой удлиняемся. Хорошо. Правую руку в сторону. Левую руку в сторону. И наша левая рука идет вверх. Раскрываем грудную клетку. Тянемся вверх. Держим четыре. Держим три. Держим два. Один. И наша левая рука Уходит за спину. Правая рука ищет нашу левую руку. И раскрываем. Грудную клетку посмотрели. А влево вверх. Держим четыре. Держим три. Держим два. Один. Хорошо. Хорошо. Поставили нашу правую руку и раскрыли левую вверх. Тянемся вверх. Держим два. Один, два. Возвращаемся в исходное положение. И толкаем колени в сторону. Спина прямая. Наша левая рука уходит. Руки, руки можно чашей пальчики сделать. И раскрываем нашу правую руку вверх. Потянулись вверх. Держим три. Держим два. Один. И руку заводим за спину. На поясничку. Наша левая рука в поиске нашей правой руки. Можно взять просто грабельками так, ладошки раскрывая конечно правильный будет захват за запястье нашей правой руке левой и у нас получается натягивается плечо и мы раскрываем грудную клетку прав вверх раскрываем наша левая рука в сторону правая вверх держим три Держим, два. Один. Молодцы. Опять потянулись. Раскрытие тазобедренного сустава. Держим, четыре. Держим, три. Держим, два. Один. Значит, потянулись макушкой вверх. И раскрываемся вверх. Подбираем копчик под себя. И вверх. Вытянулись. Наш уже по времени очень мало осталось. Мы еще раскроем. Чуть шире коврика ноги поставить. Угу. Вытягиваемся вперед и вниз. И берем за стопы. Угу. И можно чуть-чуть подкрутить стопы во ноги. И опускаемся вниз. Локти согнутые. Локти согнутые. Притягиваем корпус к бедру. Держим четыре. Держим три. Держим два. Один. Еще раз остались. Вниз. Внимание. Наши ладошки находятся на уровне наших стоп. Да. И опускаемся вниз. Держим три. Держим два. Один. Хорошо. Как мы выходим из этого положения? Мы сгибаем колени. Шея нейтральное положение. Руки на бедро. Округляем спину. И последняя наша шея. Ага. И мы вспоминаем, с чего мы начали. Мы делаем хороший вдох вверх, вытянулись, крепкий пресс, крепкие ноги, раскрываем грудную клетку, подбираем копчик под себя и рулеточкой вниз уходим и смотрим, насколько у нас увеличилась гибкость, насколько мы ушли сильно-сильно вниз. Ага. И опять поднимаемся вверх, подкручивая таз. Шея, самый последний момент. Наш пресс крепкий, макушка вверх, раскрываем грудную клетку, не проваливая поясницу вперед. И все самосхитер. Хорошо. Всем спасибо за тренировку, очень здорово. Буду всех ждать дальше. Значит, что можно сейчас сделать? Можно распотянуть шпагаты. Вы сейчас пока разогреты. Все хорошо. Да, всем спасибо. Хорошего дня. Буду ждать вас завтра в 11 часов. Ура-ура! Пока-пока!